Всем привет, с вами Макс Риск. Вот она печальная новость. Я второй раз записываю. Вот именно отсыночка открыты, Там все открыто. Блин, он записал и не вышло. Ну и ладно. Выбираем стандарт, выбираем моли. Тысячу, какой знать, тысячу, сто было. А теперь минус 10 кубков. Ну что он скажу, сейчас будем гонки играть вместе с вами. И... Я выкачну бомбу на шестой. Левел. Шестой раунд. Это очень хорошо. Блин, на кула, кула Она хочет не укусить. Она хочет не укусить. Опа, она. <звы> Блин, пол хп. Пол хп. Вы это видели. <звы> пол хп откусил. Пол хп откусил. Как это так? Как это так? Пофигсите этого арбуза. Как это так работает? Знаете, я думаю, это ролик для разработчиков. Да, для разраба. Офигеть, офигеть! Как он, он он убил меня укусом и копьем так нечестно, укус охрен... офигены Может быть, пофиксите его там немножко подальше от меня, там, от всех игроков. Вы, вы это видели? Давайте посмотрим за ним. Если он выиграет, то я буду, конечно, поражен. Два-два. Убивай, убивай его. ух ты какой сильный! Ух ты, то вырубил! А он 13 Он свинется еще, кто такой? Вообще уже, да? Ставь лайк, если ты его не любишь. Этого. Не, ну конечно, вы можете на него накопить на кубке. Пока что можете. Там фиксят э, дюком Но хорошо дюк. Ну хорошо дюк, но. А -а Акулу! Он самый главный соперник мой теперь. А -а -ах, ты, Красавчик Брюкс. Вот у Брюкса хорошо, что его оставили. и Да, обычные персонажи хороший. Да, они самим. Классе хорошие и создавались заново так обычно там значит мы там тебя лучше что -то другое ты что -то другое они просто сидят целую игру а мы снимать что будем целый день сидеть а? нравится он такой это канал риск старт знаете у нас есть уже эти ролики по теме как стать ютубером по игре зубам как сделать канал там все такое как залейте ролики уже три ролика, по-моему, уже залиты. <coughs> О, беги, беги, беги, зайка. Беги. <coughs> как убежать? Тихо-тихо. Врубай. Тихо. Ча-ча, вручай. Кона. А, а давай уходим, отступаем. Пока тебе. Хоть мне это радует, что. <coughs> кенгуру может моли может тащить. С помощью такого. Когда мы говорим моли, то переводчики как-то неправильно отображаются. Уходим, отступаем. А если буду Кенгуру, то разработчик будет понимать нас ну, по переводу. Он, конечно, хочет посмотреть. Блин, ну, ну, ну блин, ну блин, больно. Вообще Разработчик, рассмотрите хоть этого акулу Фина, Подождите, это был Фин, Как Пепру не узнала, Блин, понятно. <coughs> Жестко Пеппер еще. Все, мне все обижают. Нужно просто стоять но Молли не стоит все-таки Молли не стоит, там тут у нас соперника посмотрим, Рубачик я вручай. Давай, давай, собирай. Хорошо, забирай сам. Мне все равно тебя, блин, достал. Он че? Офигелши, а? Убивает Молли. Меня видит, меня видит, меня видит, Сори, мне акула видит. Что это такое? Акула меня видела. Что за ульта такая? Разработчики, напишите, пожалуйста, что это такое. Смотрите. Ну как это понимать? Откуда он знает? А, у него ускорялка очень мгновенная. Конечно, вроде бы ты можешь, а я боюсь тебя. Не, ну укуц офигенно просто. С двух ударом может вырубить. Что-то не хочет вырубать. Он ждет Хоть он там плюс куки принесли, а ну конечно может так выиграть. Так, плюс один кубок. Но будет э, попроще, если вы там пофиксите и уходите на старте. С сначала это очень жесткий персонаж, а потом уже все нормально. Потом мы знаем его тактики, а сначала мы не знаем, у нас ничего нет. У Моли ничего нет против этого Акулы Фина. Согласны? Согласны. Значит, э, э, э, Фин есть укус, который 75% ест вас. 75, они а не 50. О, сколько акулов? 3 акулы 3, 4. Нашел 5 даже нашел. Что за пранки? Вы чё прикалывайтесь? Копье лучше, кстати. Хочу копье взять, и копье не давайте этому финну. А может, давайте копье хоть пофиксим. А вот так хоть добавить им, что там другое. Просто копьем. О, попалку это то мне радует. Просто копьё еще ускоряет. ё это жесткое оружие, жесткие, жёсткий. Или ульту по времени там удлинить. Классная идея. Кстати, кто там ульты? Ульта на секунды. <coughs> Вроде бы на 3 секунды можно его использовать. Сделайте хоть на... Не, ну, там 3.5. Хоть сделать на 3.0. Хоть это порадует нас. Ну, блин, это будет сложно тащить. Ну, все, вырубай, я тебя выручаю. Ну, что, я испугался? О, блин, хочешь реварш? Хочешь реварш? А-а-а. Что, что, Ох ты, ты ещё хп себе зарегенерировал? Нет, не хочу. А, блин, все, все на меня, да? Все на меня. Ну, это обычные персонажи. Хоть меня это тоже радует. Блин. А, пофиксили его? Вау, я думаю, что сейчас меня так бам сделают. Да, да, да, дело дрянь, дело дрянь, уходим. Все, дело дрянь. А, как вы знали, как вы узнали? Вы что были? Видимые? А я не а? Вы видели, а я не видел. Я не понимаю вообще их. Как они увидели меня? Опасные игроки, они все опасные. Да, конечно, лучше бы столько игроков, сколько хотят, а будут веселее, да... Как форт на Но знаете, что игра такое потащить не сможет. были меня охло заметили. фин где Финн? фин, фин. <с> <с> <с> Я так и знал. Я так и знал. Финны. Но против Финнов работает рабочая сила. Это это вы знаете там. Ух ты, а сколько там секунды? Чего? Две секунды. Эй, пофигтите хоть сделайте 2.5 что ли Это, но ну, это слишком переборно он каждый секунду как от него убежать от финнам не ну кода такая сильно мама, за одну секунду ест не хотят прям животных возродить что было страшно очень а не знаю пишите свое мнение я в минус попал минус еще две кубки сегодня жесткий фин, просто жесткий дайте мне тоже финна хочу поэкспериментировать на кем-то. Ам-ам, буду есть всех. Всем удачи, всем пока. Черепашку хоть добавили, возможно, ее спасет там. Не спасет, если она будет только прятаться. Ладно, всем пока. Давайте по копью хоть пофиксить. А вы так хоть добавить им что там другое? Просто копьем. что Просто копье еще ускоряет. Емай, это жесткое оружие, жесткий, жесткий. Классная идея. Кстати, только мультэ. Ульта на секунду. Хм. Вроде бы на 3 секунды можно его использовать. Делать это хоть на 3.5. Хоть делать на 3.0. Хоть это по разум. У меня нас... ну, это будет сложно качать. Ну, вс ⁇ вырубать, я а чего вращаюсь. Ну, ты испугался? Оп, не хочешь приваривать, хочешь приваривать. -а -а. Ох, ты попасть себе зарегистрировал? не не не а ты как все, все все меня. Ну совсем нет, совсем нет. это обычный персонаж, а я гинейку тоже рад. Блин, а, пофиксили его? Вау, я думаю, что сейчас мне так бам сделать. Так, да, да, дело дрянь, дело дрянь, уходим! Все, дело дрянь! Ах! Как вы знали, как вы узнали? Вы что были? Видимо, А я не видимые, а? Всё, видели, а я не видел, я не понимаю вообще, как они выглядят? опасные, вообще опасные. Да, конечно, лучше бы столько игроков, сколько хотят, а будет веселее, да, комфортно.